Эта поверхность называется плоскостью. Именно ее свойства мы и будем в дальнейшем изучать. Плоскость мы представляем себе бесконечной во всех направлениях. В окружающем нас мире без труда можно найти много примеров плоских поверхностей. Поверхность конкобежного катка, оконное стекло, поверхность стола или пола, футбольное поле. Их практически можно рассматривать как плоские поверхности, части, плоскости.